Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ Опять же, не мой формат, но один из наших подписчиков сказал, что ему очень надо срочно продать квартиру и вот я хочу продемонстрировать вам такую квартиру в ЖК, называется Царицына. это у нас Кудепста квартира находится прямо возле реки с видом вот на реку, на горы до моря у нас тут 5 минут пешим ходом, давайте чуть поподробнее про квартиру расскажу Статус у нас здесь квартира 34 квадратных метра, опять же вид, балкон 3 квадратных метра Вот такая выделенная кровать спальня Кухня-гостиная, ну сама гостиная такая сделана. Резонирование не делали для того, чтобы было больше площади. Отдельно же, вот говорю, здесь у нас кровать, здесь у нас диван, телевизор и кухня-гостиная. В кухне-гостиные все, а, так скажем, для жизни атрибуты имеются. Духовой шкаф, встроенный холодильник. Электрическая плита, вытяжка. Ну вся техника для жизни есть. Статус квартира, Все, заезжай и живи. Все в принципе есть. Даже вот сучка. Все центральные коммуникации. Опять же повторюсь, это у нас статус квартира. Для тех, кто хочет приехать в Сочи и жить. Достаточно очень приятная и хорошая чистая квартира. Ремонт сделан новый. Как вы видите, здесь никто не жил. Светлая прихожая, здесь у нас гардеробный шкаф Теплые полы, все регулируется Пожалуйста, можно в принципе, даже если кто-то, гости приехали Это у нас раскладываем диван, можно сюда кого-то положить И своя такая спальня, пожалуйста очень удобная локация до моря, прям, ну, я говорю, 5 минут, вся здесь своя инфраструктура, статус квартира для тех, кто хотел себе приобрести именно квартиру в Сочи. Вот. У нас здесь закрытая территория, все под видеонаблюдением, вот. очень хороший прекрасный вид, как вы видите. Вся инфраструктура, у вот нас здесь магазины, школы, садики, также все в шаговой доступности, развязка дороги, в принципе, в Адлер. Вот, чтобы вы понимали, в Адлер чудо. Вот вы направо завернули, уже Адлер. Чуть дальше можно развернуться и уехать в Сочи. Вот. Но ну, здесь опять же, Кудепса у нас сама развивается, здесь у нас будет и пляж а, облагораживаться, а, будет еще новая школа-садики, поэтому сам район очень такой хороший. Вот, а, так скажем, Сейчас у него благоприятное будущее, сулит. Вот, вкладываются очень большие деньги, потому что здесь два а, больших ЖК у нас строится. Это Флора и ЖК Летний. Вот, очень большие такие а, застройки. И там планируется опять же школа, садики, еще плюс дополнительная инфраструктура. Вот, и это все также будет а, влиять на то, что как будет внешне весь а, район Кудепсты. Вот, облагораживаться ну еще раз повторюсь квартира 34 квадратных метра статус квартира заезжай и живи вот, а по ценам скажу это цена здесь ниже чем продается в самом царице. Вот, по ценам звоните пишите к нам по номеру который указан у вас на экране вот, долго не буду разговорствовать вот такая квартира, приезжайте если надо, на показ звоните, привезем, покажем, расскажем ну, по традиции для тех, кто вот, смотрит ставьте лайки, пишите комментарии для тех, кто не подписан подписывайтесь вот, тут такой прям быстренький-быстренький обзор квартиры Вот еще раз, пожалуйста Так, 34 квадратных метра вот такая студия ну и до скорых встреч